представим, что мы общаемся с потенциальным НПА. У нас прекрасная компания, великолепные продукты, эффективная бизнес-модель. Зачем же омрачать все это заявлениями или утверждениями, способными ввести в заблуждение? Это как продажи в виртуальном магазине. Воспринимайте это как стажировку. Наша спонсирующая компания. Зачем идти таким путем? Amway – это Amway. Мы предлагаем бизнес-возможность, прекрасные товары и поддержку для создания вашего бизнеса. Как вы опишете, сколько времени и сил потребуется для успеха? Солнечно и ясно? Облачно? С вероятностью тумана? Если ты не любишь продавать, этот бизнес для тебя. Всего полгода, и вам больше никогда не придется работать. Неужели? Мы много работаем, чтобы преуспеть. Мы не можем гарантировать успех. Мы знаем, что для этого нужны время, силы и знания товара. Каждый НПА сам решает, сколько часов ему работать и когда. Каждый из нас определяет успех по-своему. Что означает успех для вас? Хотите обсудить факты и показатели? Завысить их или использовать реальные? Ответ очевиден. Вас обязательно спросят, что мне надо делать и какими будут мои доходы. Каков будет ваш ответ? Расскажите о сбалансированном подходе и помните, каждый определяет успех по-своему. Будьте честны, как и все остальное в жизни, успех достигается благодаря знаниям, труду и верности принципам. Amway и ее партнеры готовы рассказать о своих успехах, упорном труде и качественных продуктах. Мы привлекаем в наш бизнес людей из всех областей жизни. Мы не обсуждаем личные убеждения других. Сосредоточьтесь на преимуществах развития собственного бизнеса. Говорите о ценностях Amway, которые вы разделяете. Успех зависит от нашей работы, индивидуальной и командной. А если возникают сложности, вам поможет совет спонсорской линии, материалы от Amway и участие в системе обучения. Это ценно? Безусловно. Это помогает? Определенно. Однако не забывайте, всегда есть альтернатива, используйте то, что подходит вам. Давайте гордиться бизнес-возможностью, продукцией Amway и тем, что мы делаем.